всем привет сегодня мы поговорим про браслет выживания сделаем такой краткий обзор он изготовлен из паракорда 550 в таком вот защитном цвете очень красиво смотрится С таким вот узлом для застегивания. Название у этого узла встречаются разные. У некоторых он называется кельтский узел. У других он называется диамантовый узел. В общем, поэтому не могу утверждать на 100% как правильно. Тоже раскрывать тему браслетов выживания я сильно не буду. Скажу просто кратко, что основная его цель это... Если в случае какого-то похода вам понадобилась веревка, чтобы вы могли развязать, распустив его, получить сразу же почти 5 метров веревки. Здесь более 4,5 метров точно, но 5 нету. А занимает при этом место, он очень мало, так как помещается просто на вашей руке. Кстати, он не отстебывается. Вот этот узелок достаточно надежный. Красиво смотрится. И вам не надо с собой тащить много веревки в рюкзаке. Для чего можно использовать эту веревку? Ну, там, например, натянуть какой-то тент или поставить ту же палатку. Для разных целей. Я даже видел на ютубе, как один человек. Значит, распустив здесь внутри этой веревки находятся жилки из таких ниток нейлоновых. Поэтому и чем хорош сам паракорд, он не гниет, когда намокнет, как обычная там хлопковая веревка. И можно не переживать, что вы попали там под дождь, с этой, с этой веревкой ничего не случится. Так вот, этот человек распустив. Паракорд достав одну из жилок, там их, по-моему, 7 или 8 находится. Он использовал ее вместо лиски. Просто привязал крючок и ловил рыбу. То есть можно даже так использовать. В принципе, на этом все. Что хочу еще сказать. Это полностью ручная работа. И считаю, что достаточно красиво получилось. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Пока-пока.